Здравствуйте друзья. Наступающий 2017 год, будет годом яркого или же огненного петуха, а цвет его красный. По просьбе моих подписчиков, я буду рисовать сегодня этого красного петуха. Только рисование петуха имеет определенную цель и знакомство с некоторыми красками, которые будут использоваться в последующем написании сложного натюрморта. Поэтому тонализ этого пробного этюда, должна быть приблизительно как на будущей картине. Карандашный рисунок петуха не представляет особой сложности. К тому же в интернете есть масса уроков, фотографий по рисованию этой птицы. А вот теперь внимание! После рисунка я тонирую холст. Называется имприматура, в желтый цвет. Можно закрасить поверхность масляной краской, охрой-золотистой. Масляная краска сохнет долго. Придется ждать ну хотя бы неделю. Конечно, можно было написать петушка и за один сеанс. Называется а-ля Прима. Преимущество этого приема, а-ля према, перед многослойным письмом, заключается в том, что все краски, на любом участке картины, наносятся в течение одного сеанса живописи, или в период их высыхания. Это снимает проблему, с неравными сроками высыхания краски между собой, между слоями, потому что в картине присутствует всего один слой. Но в то же время, краски смешиваясь между собой, при своей разной химической активности могут иметь непредсказуемый результат последствия: это потемнение, жухлость, трещины, там, отслаивание от поверхности и самое главное потери первоначально задуманного цвета. Я на данном этапе экспериментирую с многослойной живописью, где краски не взаимодействуют между собой химически, так как последующая наносится на предыдущую после ее высыхания. Минус этого метода масляной живописи. Это время, которое требуется на просушку каждого слоя. Чтобы сократить это время, я тонирую холст не масляной, а акриловой краской. В данном случае, имитация под золото. Акрил сохнет быстро. К тому же, и в последующей картине, имприматура будет тоже золотого цвета. Акриловая имприматура наносится полупрозрачно. И сквозь нее, просматривается карандашный рисунок. В чем преимущество тонирования холста после рисунка? Если рисовать карандашом или углем по слою имприматуры, а затем писать маслом, то графит может смешиваться в грязь. Особенно это заметно на светлых тонах краски. При варианте сначала карандаш, а потом тонирование, рисунок, покрытый акриловой краской, как бы закрепляется под этим слоем и самое главное, убиваются резкие границы карандаша. При тонкослойном письме, как и в акварели, желательно иметь бледно выраженный рисунок, что кстати и дает этот метод. Также имприматура, закраска холста любым цветом, сразу задает тон картине. Акрил высох окончательно примерно за час. Беру две краски сиена сженая и белила титановые. Белила пока в сторону. Работаю с сиеной. Пару слов об этой краске. Она очень мне понравилась в работе с цветом человеческого тела. Сиена сженая обладает хорошей укрывистостью, но ее не стоит наносить пастозно, то есть жирными мазками. Хотя, я не представляю себе, где можно использовать коричневый цвет, в чистом виде, пастозно, на переднем плане, И если только ствол дерева вылепить скульптурно на холсте, чтобы он потом отвалился. А вот в тенях, эта краска, работает безупречно. А тени, в многослойной живописи, должны быть легкими, чтобы аж белый холст просвечивал. В отличие от Umbra сиена сохнет намного дольше. Краска полупрозрачная, для закраски в тонком слое подходит идеально. Сиену можно ничем не разбавлять. Да, забыл сказать, что перед рисунком, коричневой краской, я протер холст льняным маслом, именно протер, а не залил, просто увлажнил. Поэтому сиеной жена рисую, не разбавляя ее. Самые темные места у петушка, я накладываю краску поплотнее, которая посветлее, разжиженней. Но и в том и в другом случае, сквозь сиену просвечивает золотая поверхность холста. Обратите внимание на кисти. Это те самые кисти, которые я называю стертышами, но они стерлись от времени. Кто смотрел мое видео о материалах художника, тот в курсе, о чем я говорю. Это мои любимые кисти. Ими можно и рисовать, и растирать, и растушевывать, и живопись писать. Когда петух был нарисован, у меня встал вопрос, а что дальше? Какой фон? На чем он будет стоять и тому подобное. Короче. Плохо, когда нет натуры, а еще хуже, когда ничего нет в голове. Тогда, я просто стал мазать кисточкой, какую-то поверхность, на чем он будет стоять. Поднимаясь снизу вверх, почувствовал, что если голова петуха будет выше линии горизонта, это даст ему величие. И от центра груди я провел линию горизонта, нарисовав вдали подобие деревьев. Увидев рисунок пейзажика с петушком в целом, возник вопрос и еще вопроснее. Это какое время суток? Стал рассуждать. Петух символ утреннего солнца. Типа кукарику -ку -ку, и мир оживает. Значит утро. Только глядя на то, что сам же гаденыш в итоге намазюкал, ну какое это утро, если вся тональность полотна говорит об обратном. Либо вечер, либо осень. Нет, ну конечно, если бы все это закрасить всякими светлыми красочками, то можно и утро, конечно, сделать. Только зачем тогда нужна была вся эта канитель с золотой В общем, тональность нужно сохранить, а значит, пусть будет вечер. Ну, просто петух накукарекался с курами и домой возвращается. Я думаю, многие представители сильного пола были в такой ситуации. Идешь такой гордой, на пальцах победы считаешь. Ну, чем не петух? А домой приходишь и перед женой себя цыпленком чувствуешь. Просушил я петушка два дня, чтобы последующая краска не смешивалась с сиеной с женой. Кстати, когда я закончил рисовать петушка коричневой краской, мы с приятелем посмотрели на него и сошлись в одном мнении, что все, в принципе, работа может остаться в таком виде, как завершенная. И действительно, коричневый цвет очень гармонировал с золотом. А при повороте холста, под разными углами, золото еще и играло своими бликами перед нашими глазами. Получилось, если не мастерски, то по крайней мере оригинальное. Для меня это неожиданно, так как в экспериментах не знаешь, что получится в финале. Итак, во втором сеансе решил писать вечер. У вечера тоже бывает солнышко. Вот тут я взял белила титановые. Ситуация в следующем. Солнышко должно быть самым ярким пятном, хоть и вечернее. А значит, свет должен попасть на это место и тут же отразиться от него. То есть, если свет пройдет через прозрачный, ну скажем коричневый слой, как сейчас вот, в случае с рисунком петушка, то он отразится от нижлежащего золотого слоя. Но пройдя через коричневый, некоторые спектры света поглотятся этим коричневым, затем желтым и обратно возвратиться не в свою полную силу. То есть, не будет такой яркости, как при отражении от белого цвета. Я усвоил одно оптическое правило. Белый цвет отражает весь спектр света. Черный весь этот спектр поглощает. Это правило помогает мне понять взаимодействие цвета со светом. Ладно, не все сразу. В общем, я и сам дальше этих рассуждений, ничего пока не понимаю. Так вот, я просто закрашиваю золотую подложку, белым непрозрачным цветом. Делаю это медленно, думая и сомневаясь, что из этого дальше получится. Это, наверное, называется интуитивной живописью. Что получится, то получится. Там, где небу не нужно большой яркости, я белил размазываю пореже и потоньше. Вот тут начинаю понимать, что имприматура под золото, вещь сложноватая для живописи. Она меняет свою силу отражения от поверхности, в зависимости от направления лучей света. Если на золото свет падает прямо, то мы видим его светлым. А если лучи скользящие, то оно становится темным. Это как-то нужно учитывать. Хотя плюньте вы на этот фон, я обещал петушка будет петушок. А это всего лишь мои эксперименты или тараканы, как их еще называют. Оно вам надо. Переходим к петушку. Чистыми белилами крашу те места, которые впоследствии должны быть яркими или светлыми. Объясняю. Мне нужно испытать две прозрачные краски. Желтую и красную, поэтому на белую подкладку, ну скажем, желтая прозрачная краска, ляжет в своем чистом виде. Можно, конечно, написать сразу чистым желтым кадмием, скажем, некоторые перышки и дело с концом. Во-первых, мне так не интересно. Во-вторых, кадмий желтый, он яркий, но нет у него глубины цвета, скажем, как у индийской желтой. Таким образом, я нарисовал белилами хохолок, сережки, перья, которые будут впоследствии красными или желтыми. Также дал высохнуть этому слою недельки полторы. Сейчас займусь первым цветным слоем. Также перед сеансом обезжирю полотно и протираю маслом. Обратите внимание, как золото играет со светом, о чем я и говорил. Оно вроде красиво, но имеет некоторые трудности в восприятии света нашим глазом под разными углами. Единственный составной цвет, который мне понадобится, это оранжевый. Его у меня нет, поэтому я смешиваю две непрозрачные краски. Это кадмий желтый с красным. Также на моей палитре есть кобальт синий. Желтым кадмием разжиженно я замазываю ореол вокруг солнца. К углам неба, перехожу на красный кадмий. И в самих углах, чуточку синего кобальта, тоже разжижено. Затем чистым кобальтом синим мажет теневые места на земле и дальний план деревьев. Кобальт на золотой подложке дает глухой, то есть неяркий, зеленоватый оттенок. Кстати, это классно. С левой стороны земли я все-таки взял еще одну краску, это травяная зеленая. Теневые, темные места на петушке, а также, некоторый рисунок перьев, я пишу одной краской, чистым кобальтом синим. Кобальт синий, полупрозрачная краска, и сквозь нее просвечивает коричневая краска, только становится холоднее и плотнее из-за синей. Гравка на земле это желтый кадмий, по сырой краске травяной зеленой и кобальту синему. В этом же сеансе белилами более точно прорисовываю некоторые перышки, там где попадает больше света, или впоследствии эти перья должны быть яркими. Свердочку петушка, шею, на его крыле и шароварах, некоторые перья, рисую кадмием красным светлым. Чуточку затемняю деревья на дальнем плане, ведь они не должны быть светлыми, так как находятся в контражоре, то есть солнце располагается сзади полосы деревьев. Таким образом, я получил более прописанного петушка, пока что с разбеленными местами светлых частей и перьев и самой тушки. Вот что получилось в финале этого сеанса. Также просушиваю этот слой недельку полторы. Последний сеанс. Я стал работать теми же красками: кадмием желтым, красным и кобальтом синим. Это закрасил гребешок и серги петушка, уплотнил небо и деревья на заднем плане. Уплотнение фона, солнце ярче засияло, но это по желанию, так как последний сеанс заключался именно в наведении ложка героя картины. А вот теперь, из-за чего весь этот сыр бор затеивался. Беру прозрачную краску, которая в моем понимании, подходит только для лессировки своим чистым цветом. В любых смесях, на моем опыте, эта краска теряет свою красоту, то есть превращается в непонятную грязную массу. Эта краска съедает любые кроющие краски. Недаром, как поговаривают, она изготавливается из мочи коров, которых кормят исключительно листьями манго. И еще в 17 веке, художники, такие как Рембардт, Вермеер, Караваджа и другие, стали привозить из Индии, желтые шарики. Они давали прекрасный желтый цвет, но и отвратительный запах мочи. А моча, как известно, вещество сильное, но красивая зараза. Вот именно этой индийской желтой, я прохожусь по всему петушку. Ее можно ничем не разбавлять, так как масса этой краски очень пластичная. Да и разбавлять, уж если хотите, то только с чистым лаком и никак не с растворителем. С ним краска сразу потеряет свою прозрачность, то есть станет мутной. Посмотрите, как петушок засиял своими перышками, и вся его белизна вписалась в общий тон закатного пейзажа. По правилам, на этом нужно сеанс закончить, и дать индийской желтой хорошо просохнуть, а затем, делать петушка красным. Все таки 2017 год, год красного петуха. Чуточку позже я расскажу о своей ошибке. В общем, я взял красную прозрачную краску которая как и индийское желтая, прекрасно работает только в чистом виде, как лессировочная. Это краплак красный прочный. Этой краской я прошелся по перьям, где они должны быть красноватого оттенка. Немножко этой же краской усилил тени на голове петуха. И в финале получил вот такую картинку. Краски яркие, петух красный, но что еще нужно? Да, ну конечно поставил подпись. Ведь не важно, что изображено на картине, главное подпись, а если не получилось, то можно списать на интуитивную живопись. Или придумать отмазку еще покруче, типа, я так вижу. Теперь самая главная ошибка для многослойного сквозного письма. Сквозь любую прозрачную краску, должна просвечивать предыдущая. А иначе зачем накладывать прозрачную, если она потеряет свои свойства при смешивании. Вот моя главная ошибка, это нетерпимость. Я не стал ждать, пока индийский желтый высохнет, просто включил свою лень. Положив поверх краплак красный, пока краска была свежая, все смотрелось ярко. На следующий день, я почесал репу, увидев, что произошло. Я как и говорил, две сильные краски, сожрали друг друга и превратились в непонятно оранжевый бурый цвет. Вывод: Так делать нельзя. Самое главное, при письме многослойной живописи, это терпение, умение дождаться высыхания слоя. Только тогда, будет получаться предсказуемый результат. Если бы я, дал высохнуть желтый, а потом покрыл бы сверху красным. Во-первых, я получил бы два чистых цвета, как стеклышки. И свет, проходя через эти стеклышки, в сумме, давал бы тоже оранжевый оттенок, только чистый, яркий и еще светился бы изнутри. Во-вторых, ну на то он эксперимент, чтобы учиться на ошибках. Рассуждайте, комментируйте. Спрашивайте, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих экспериментов по живописи. Всем творческих удач и до новых встреч, друзья.